Приветствую тебя, друг. Раз ты попал на эту страничку, значит тебе интересно продвижение в интернете. Ты интересуешься, возможно, ютубом Тебе интересны социальные сети, трафик из них. Интересно, как качать трафик с блогов, форумов, социальных закладок, с досок объявлений. Вот на все эти темы мы разговариваем каждый четверг, 8 часов. Общаемся, задаем вопросы, обсуждаем новые методики заработка и продвижения ничего не продаем проект некоммерческий, а получаем от меня подарки если ты хочешь получить подарок каждую неделю требуется сделать только одно бей форму свой адрес электронный и нажми на кнопочку получить бесплатно активируй подписку и сразу же тебе на почту придет первый подарок от меня никаких рассылок с целью Купить, продать тебе что-то я делать не буду, только какие-то полезности и подарки. Всем удачи, пивайте свою почту и получайте подарки.